Здравствуйте, уважаемые слушатели Академии СПА и коллеги! Сегодня у нас четвертый сеанс с нашим пациентом по диагнозу рассеянный склероз, обострение. Сегодня мы по его пульсовой диагностике поставили пиявки по меридианам. Меридиан перикарда. Ну, здесь вот меридиан почек. И сзади у нас меридиан заднесрединный и Почему пузыря? Теперь наш пациент скажет поговорку, о которой мы договорились. Прошу. На дворе трава, на траве дрова. На дворе трава, на траве дрова. На дворе, на дворе трава, на траве дрова. На дворе трава, на траве дрова. Здорово. Ну, в общем... та да Это у нас четвертый сеанс. Следующий сеанс у нас будет, ну, думаю, через день-два, через два, потому что состояние пациента, его приставочная реакция вполне соответствует его диагнозу. Состояние его эмоциональное вполне соответствует динамике того, что у нас идет все, как мы и планировали. Ну и все наши изменения вы будете знать в следующих наших видео занятиях. Если у вас есть вопросы, задавайте и подписывайтесь на наш канал, и будете получать наши видеоролики в новостном режиме. Спасибо!